Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев на флизелиновой основе Code d'Azur от немецкого производителя AS Creation. Фабрика AS Creation – всемирно известная немецкая компания, которая с 1974 года поставляет на строительный рынок первоклассное покрытие для стен. Продукция данной компании соответствует всем международным требованиям и отмечена множеством престижных сертификатов. Обои IS Creation – это всегда высочайшее качество, эксклюзивный дизайн и умеренная цена. Новая коллекция немецкого бренда Côte d'Azur, что переводится с французского как «Лазурный берег», полностью оправдывает свое название. Дизайн данных обоев – это восхитительная симфония волн и ветра. Гармоничное сочетание свежих натуральных красок и стильных морских принтов. Коллекция Côte d'Azur создана для тех, кто тоскует по морю. Эти замечательные обои, украшенные искусными узорами из звезд, корабельных досок и морских птиц, придадут интерьеру спокойный, загадочный вид и создадут мягкую, расслабляющую атмосферу. Коллекция Ice Creation Côte d'Azur восхищает своими цветовыми решениями. Светлые, словно выцветшие на морском воздухе натуральные тона, синий-морской, светло-зеленый, бежевый, светло-серый, красно-розовый передают мягкую теплую атмосферу осени на лазурном побережье. Данные обои отлично впишутся в интерьер любого жилого помещения. Морская стилистика этого настенного покрытия прекрасно сочетается с простой деревянной мебелью и уютными светлыми аксессуарами. Но не только оригинальный дизайн выделяет данную коллекцию обоев среди череды своих конкурентов. Коллекция обоев Код d'Azur обладает выдающимися, оптимальными для каждого потребителя техническими показателями. Первосортная бумага от европейских производителей отличается повышенной прочностью к разрывам, поэтому процесс поклейки данных обоев пройдет без каких-либо затруднений. Демонтаж покрытия также осуществляется без особых усилий, а нижний флизелиновый слой послужит превосходной основой для нанесения новых обоев. Рисунок и цвет не выгорают при воздействии прямых солнечных лучей, а значит обои сохранят свой первоначальный вид даже спустя несколько лет. Моющаяся поверхность обоев, Код Дозюр, существенно упрощает процесс их очистки, а циркуляция воздуха под покрытием сводит на нет риск появления плесени и грибковых инфекций. Как и все настенные покрытия производства IS Creation, обои Code d'Azur не выделяют токсичных веществ при нагревании и устойчивы к повышенному парообразованию, что делает их идеальным выбором при обустройстве кухонь. Несмотря на все перечисленные выше достоинства и качества, обои IS Creation Code d'Azur обладают приемлемой стоимостью и покупкой не ударят по карману. Мы всегда рады предоставить вам только лучшие и качественные обои по хорошей цене.